抓出来 Космы вот, тебя белые, как у сына Давай раз. по два. Да, Сова, эльфа стоит Но меньше, чем у нас, что и у Ну, все, все, все. Полегче. Обязательно, Обязательно должно должен Лично выглядеть. Дешево. На мне. В чем дело-то? Она, она, она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и брюнчала. Ты представляешь, назвала меня брюнчалой. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, а лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, И это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги. Так что, если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Экимой, может, поможешь старому приятелю? Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой с холостя. Ее отец купеется, возит пряности из и ни в чем доченьке не отказывай Вот у нее мы и займем Ладно, говори, в чем дело А то я чувствую, у тебя уже готов целый план После нашего внезапного расставания Схоластик на меня, наверное, туется. Но, думаю, если ты немного поможешь Она меня простит А потом нас займы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома с холастикой. Допустим, на... Но... Геральт, в этом плане нет никаких ног. Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома с холастикой. В прошлый раз мне подарочек оставил. Что? Мне он никогда ничего не дарил. Ах, то давать не умеет. Чё? Предание? Что? Что он опять задумал? Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне, как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил. Два сломанных колена, значит, гораздо больше тысячи слов. О, Геральд, хорошо, что ты здесь. В чем дело? Да, да ни в чем. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться. А, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое? Герцог, ты вшивого мутанта испугаться? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюдо это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем к Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу. Эх, вот это я, сука, попал. Как пять кров в говно. Что случилось Что У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю, Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только трех карт. А как соберу все? Тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцы Ну так как, герцог? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингири и Виго, и Зенгрима, и Яна Натальца. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже бестон. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать. Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зет, где-то я о нем уже слышал. важная персона в игроков. владеет лавочкой у Южной стены. И... Спасибо, Герберт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывает золото. Хватит с меня. Это в Кимире. Давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно. Рада тебя видеть. У меня просьба. Я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать? Хорошо. Благодарю. Постараюсь его не повредить. Будьте здоровы. Гляди, чтобы какая уродина. Я-то думала хуже будет. Это больно! Хорошо, что дождь. Сейчас Нет, да. Послушай, план такой: схоластика обожает авантюрные романы. Если я спасу ее от разбойника, то стану в ее глазах героем. Она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Хм, может, и получится. Я уже написал твои реплики. Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот. И маска. Надень ее, чтобы схоластик тебя случайно не узнал. Но... Нет времени объяснять. О, схоластик идет. Действуем по плану. Утром встретимся в шалфее. Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Дрожи, От Ха. Ты во власти принца воров. Не так быстро. Брось меч, мерзавец. Это твой единственный последний шанс. Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Нет, только не... Пурпурный мститель. Молчи, каналья, или пожалеешь, что родился на свет. А, а, а! А, а он попал в меня? Быстрее а! домой. Там он нас не достанет. Ради вечного огня. Чего ты от нас хочешь? Оставь нас в покое. Этот висельник наверняка сейчас исчезнет. Он же не хочет попасть в руки стражников. Ты же не хочешь. Странно. И что же случаешь? А рядом здесь порядок. Я шел себе, говорил по своим делам. А денежка какая-нибудь найдется? Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Я все себе. Очередной приблудой стене. И все ругаются. Теперь, кажется, с цветом не мог. Это какая-то ошибка? Вы пришли слишком рано. Договорились на сегодня. Вот мы и приехали. Материал привезли. Рабочая сила рвется в дело. Только вы, госпожа начальница, будьте так добры, выбрать декор. И мы начнем уже наконец. Но Лютику даже не из чего вам заплатить. Кажется, уже есть еще, Или скоро будет. Во всяком случае, он над этим работает. Ну, все путем. Решайте уже, наконец, в каком стиле желаете иметь интерьер. Хм, а из чего выбирает? Мастер Лютик говорил, что думает между стилем будуара и театральными декорациями. Но к нашему приходу непременно решит. Мы уже здесь, а решения как не было, так и нет. И госпожа еще в таком удивлении, что должна что-то выбирать. Хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался. Для меня? Ну, не для меня же. Решайте уж наконец, а то меня сейчас контракт и хватит. Не знаю, что больше понравится Лютику. Геральт, ты знаешь его дольше? Скажи что-нибудь. Знакомы дольше, но ради меня он ни разу даже носков не переодел. Не говоря уже о том, чтобы устраивать ремонт. На самом деле, он делает все это для тебя, значит, тебе и решать. Хм. Будуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным, но в то же время с острыми коготками. Вот и ладненько. Наконец-то! Ребята, кончай перекур за работу! Да, вижу, с этим кабаре все серьезно. С тех пор, как он получил это место, он только и говорил о кабаре. Но я даже не думала, что он перейдет от слов к делу, тем более так быстро. Может теперь он даже остепенится? В конце концов, ему придется приглядывать за делами. Вот это было бы зрелище. Вопреки тому, что о нем говорят, у Лютика очень рациональный подход к жизни. Мы говорим об одном и том же Лютике? Он же за одну ночь может просадить состояние в половину Новиграда. Но при этом он ответственный. Он всегда платит вовремя всем, кто здесь работает. Ни разу не завалил ни одного выступления. Хорошо бы, чтобы вашей премьеры он тоже не завалил. А то его все еще нет. Он говорил, что раздобудит денег и забежит к Полли, нашему хореографу. А то она в прошлый раз не пришла на репетицию. Надеюсь, он не вляпался в очередные неприятности. С ним все возможно. Скажу его, поищу. в крики. Олли ссорится со своим женихом-придурком. В этом городе только она разбирается в хореографии. А этот баран не позволяет ей на меня работать. Погоди, а... а... что ты тут, собственно, делаешь? Мы должны были встретиться в шалфее. Должны, но тебя не было. Присцилла начала волноваться, и я пошел узнать, что с тобой. Она волновалась из-за меня. Мило? Для нее, в отличие от тебя, не слишком, так что идем обратно. Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле. И, и, и почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Понятия не имею. Эта идея выбью дверь. Погоди. Может, не будем сразу разносить ее дом? Где-то здесь у нее был запасной ключ. Откуда ты знаешь, где у нее запасной ключ? Ну, мы ведь не вчера начали вместе работать, еще до того, как Полли сошлась с Кук. И частенько ее навещал. Я торчал здесь, когда прислала репетировала с Полли в шалфе и розмарине. Девушки работали над танцевальными номерами, а я с -с сочинял музыку. То есть Полли это не одна из твоих... Я не смешиваю личную жизнь правда? Если речь не идет о прицеле. Присцила, как ты мне только что сообщил, волнуется. Так что хватит болтать и давай искать ключ. Ладно, давай искать. Нашел что-нибудь? его нет. Тут его нет. Смени тон и оставь эту женщину в покое. Это моя невеста. Но не твоя собственность. Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе. Минуточку, минуточку. Вижу, тут произошло ужасное недоразумение. Я вам сейчас мигом все объясню. Засуньте в жопу свои объяснения, понял? Убирайся отсюда, или я тебе рожу расквашу! Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его. Или мы поговорим по-другому. Ну ладно, говори. А, Хуби, верно? Mm. Поля много о тебе рассказывала. Она говорила, что ты эрудит, что ты всегда открыт к новым идеям. Ты так говорила? Ну, правда, я человек открытый. Но моя открытость заканчивается там, где моя невеста начинает вилять попыт по борделям! Убирайтесь отсюда оба! Поле никуда с вами не пойдет! Дай ему закончить, речь вообще не про бордель Видишь ли, приятель, Геральт верно говорит То, что лежит на столе, это старый плакат Старый? Очень! Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек. Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства. Мне репутация не позволяет. Так что ты вообще тогда задел? -то? Твоя невеста классная артистка. И я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта. Она будет хореографом. А это означает процент от каждого представления, которое я ставлю. Значит, деньги и слава, и никакого виляния попой. Вот тебе моё слово. Хм. Ну, раз так... Я знала, что ты согласишься. Значит, решено. До встречи в шалфее, Полли. Я побежала? А, я тебя догоню! Фух, я думал, что будет хуже. Неплохо ты все устроил. Когда ты назвал его эрудитом, он окончательно обалдел. Самое важное в переговорах – быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить. Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латраку. Я давно заказал ему новые плакаты, а у Хуби все равно была старая версия. Сейчас кому-то придется долго объясняться. Так, я схожу к художнику, а ты возвращайся в шалфей, а то пристыла на мне шею. Правда? Сходишь? Еще минута, и я передумаю. Говори, где он живет. В портовом квартале. Я скоро вернусь. Ну что? Чинил в небе. Русанки да тебя попрощай! жизни Жизнь надо рисковать, да. а то все прошло. А травы можно сестра? я да еще некоего ла не ты один этот сучи в долгах у половины города а я как раз собираюсь получить свое. На всех тут не хватит, так что убирайся отсюда. Кто успел, тот и съел. Добери, да что хочешь, я пришел только за плакатами. Ты не слышал, что я сказал? Здесь все теперь мое! Вали отсюда, чудило. Я думал, мы разберемся спокойно. Пожалешь, пожалеешь, Форд. А -а -а. Чего тебе нужно-то? Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. АЛЛАТРАК? Где он? А, небось там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у Вигельбудов. Ну, видишь, а мог бы сказать все сразу. По объявлению? Не вполне. В чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то Азамаре. Знаешь, когда меня в 1242 призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым, а к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую у тебя и фантазия. Ну да. Только словами все и кончилось. С войны я вернулся и с одной, из остальных. А вот обещания не сдержал. Но теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь. Один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Но так как? Затея безумная, но надо признать, есть мне какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. А золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн привозил. Встретимся на скеллиге у развалин моста под Арингьерном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где черные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи умный клиент сразу поймет вырос уже до небес Но ведь ты ист Ты Латрек? Э, Генрих Латрек Художник, банкрот и жертва искусства К твоим услугам Меня прислал Лютик А, да Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности В тайнике Но сходить за ними я не могу Мой дом захватили бешеные кредиторы И раз одного из них я даже встретил ну вот, видишь? А вдобавок граф Делувертен дал мне шанс отыграться и хочет со мной поспорить на все мои долги. Ты чего-то огорчаешься, у тебя есть шанс одной ставкой расплатиться за всеми долгами. Ах, последнее время у меня черная полоса. Если я соглашусь на предложение Делувертена и проиграют, то до конца жизни буду к нему привязан. Я могу выплатить твой долг, без всяких дополнительных обязательств. Спасибо. Я не ожидал. Могу я спросить, откуда такая щедрость? Ну, скажем, время от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, теперь можем идти за плакатом? Я принесу в шалфеи розмарин, как только все утрясу. Договорились. До встречи. Я хочу сообщить выгодно. Этот психопат, который решил, что Вышло, и правда, неплохо. Но получилось, хотя я думал о чем-то более, понимаете, в театральном стиле. Тебе не нравится? Я думала, Будуар придется тебе по вкусу. Так это ты убирал? Я вовсе не говорю, что так плохо. Просто я, я все иначе себе представлял. Знаешь, если задуматься... То ты права. Да, в стиле будуара прекрасно подходит к кабаре. А что с Латреком? Ты принес пока? Латрек сказал, что сам их занесет. Отлично! Это будет лучшие рекламы их миллион. Ну, кажется, все готово. Тогда открытие. А? Скоро. Через час генеральная репетиции. Я только заскочу домой за платье. Спасибо за все А, мелочи Кажется, моя мечта Кабара вот-вот исполнится Так, может, отметим? Я угощаю Спасибо мне, что-то не хочется М -м, Дело твое А я выпью Мастер говорил, что ты Разговаривал с Клисцилой Разговаривал. А она говорила что-нибудь обо мне? А, не помню. А почему ты спрашиваешь? Просто так. Ну и ну. Я и не думал, что доживу до этого дня. Лютик, живущий в Моногамии. Я всегда жил в Моногамно. Ну, почти. Только музы часто менялись. Присцилла следующая в коллекции? Нет. Она ее венец. Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Е ее так раззадорило это наше представление, что мне четыре часа пришлось читать ей «Плащ и шпан». То есть вы не. Да ты с ума, что ли, сошел? За кого ты меня принимаешь? Опасно. Ну, конечно. А ведь знает, как важен для меня этот печь. Может, она прихорашиваться как-нибудь поособенно. Это требует времени. И правда. Женское тщеславие не знает границ. Мастер Лютик! Она... Ш что? Говори уже! Она тяжело ранена. Кто-то на нее напал и ранил. Ее забрали в госпиталь вельмерия. На напал? Ранил? Я, я иду. Геральт, сходишь со мной, пожалуйста? Конечно, пойдем. Боги. Высцело. Она же... Она же будет жить. Наверняка. Состояние тяжелое, но стабильное. Простите, вы ее родственник? Родственник? Нет. Друг. Очень близкий друг. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Йоахим фон Грац, начальник хирургического отделения. Хватит этикета. Что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга, отек, надрез на горле, внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Ее напоили какой-то кислотой. То есть это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причем не первое откуда такая уверенность я уже видел подобные раны они весьма примечательны собственно даже на этой неделе в мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем в вырванным то, то есть присыла тоже могла э этим кто-то занимается это новиград здесь на кострах горят только невиновные Геральт, я знаю, что у меня перед тобой сто неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Пойдем подумаем, что делать дальше, потому что я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущую жертвы, о котором я упоминал. Скрытий еще не было, но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след чему вы удивляетесь, господа? Как врач, я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить, как опухоль. Думаешь, меня пустят в мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Да, готов и заинтригован. Я достану его лютик. Будь это хоть самый рар Хемельфарт. Спасибо. Идите вперед. Так какую профилактику ты проводишь в каналах? А вы подумайте. Вместо того, чтобы сшивать очередных жертв утопцев, не проще решить проблем, слышите? Уже давно слышу. Готов да. оружие. Раны затянутся, но что будет с голосом, я не знаю. Вы, наверное, понимаете, что для Трубадура это страшный удар. Такой, от которого можно потерять волю к жизни. Ты можешь как-то на это повлиять? На это может повлиять только ваш друг, Лютик. Мы на месте. Так, пойдемте. Чем быстрее управимся, тем лучше. А что? Ты куда-то спешишь? Кто-нибудь может нам помешать. Например, корни. Или преподобный. На... Человек. Не то тело. Ищем дальше. Выглядит так, будто на него напали трупоеды. Мозоли на пальцах, опилки в бороде, одежда липкая от смолы. Должен быть он. Великолепно. Надо думать, вам не сделается дурно от вида крови. Нет, начиная открытие. С чего начнем? Смотрим голову, волосы воняют Гарри, будто он был на пожаре. Больше ничего примечательного. То, что ему выкололи глаза. Вас не интересует. У него действительно обожжены глазницы. Да. Здесь какая-то серая пыль. Пепел. Очень мелкий. Убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли. Похоже на то. Судя по виду ран, плотник при этом был еще жив. Смотрим голову. Волосы воняют гарью, будто он был на пожаре. Больше ничего, приятно. Смотрим рот. Роги, волдыри. Как у Присцеллы. Видишь? На горле надрез. Действительно. Он едва заметен. Его сделали маленьким, очень острым предметом. Скальпелем? Но зачем? Рана слишком мала, чтобы вызвать кровотечение. Но есть следы отека. Убийца... Должно быть, он сделал трахеотомию, чтобы жертва не умерла слишком рано. Осмотрим корпус. Так, что у нас здесь? Глубокая рана с левой стороны грудной клетки. Шрам через весь живот. Посмотрим, что за рана. Действительно, сердце было вырвано, края раны прижгли. Погодите-ка, здесь что-то еще. Яйцо какого-то присмыкающегося. Саламандра. Обожженное на целое. Я бывал на лекциях по герпетологии и не припомню, чтобы пресмыкающиеся откладывали яйца в трупах. Значит, или профессор Кохран глубоко заблуждался, или это дело рук нашего убийцы. Посмотрим на шрам. Рана длинная, узкая отрезанного удара, но края неровные. Это не важно. Смотрите, нет ни опухоли, ни синяков. Это старая травма. Похоже, несчастный случай на работе. Вскрывай брюшную полость. Предупреждаю, будет сильно пахнуть гнилью. Я как-то дрался с Ригером, стоя по поясу в говне, так что не думаю, чтобы... Стой. Это что за запах? Формалин. Медицинская новинка. В малых концентрациях замечательно консервируют ткани. В больших разъедает их, как кислота. Это объясняет, почему нет запаха разложения и почему обожжены глоткой пищевод. Смотрим ладони, борозды. Это следы от веревки, так? Его связали. Как и следовало ожидать. Никто не выдержит таких пыток, не будучи связанным. Знаешь, по опыту? По опыту жертвы. Я провел год в застенках Третагора. Но это долгая история. Тогда лучше в другой раз. Смотри, видишь след? У нашего краснолюда было кольцо, но кто-то его снял. Видишь что-нибудь интересное на ногах? Чиколотка правой ноги распухла, ногти поломаны. Должно быть, он очень сильно ударился копытами, прежде чем их отбросить. Не уверен, что сейчас подходящий момент для шуток. Простите, у нас, врачей, несколько иная чувствительность. Ага, угу. и чувство юмора. Осмотрим его гениталии. Сомневаюсь, что они относятся к делу. Надо проверить. Стени с него штаны и... <мех> Хлера. Скорее, сифилис. Ранняя стадия. Сыпи еще нет. Это может быть связано с... Разве что еще один возможный мотив для убийцы. Довольно. Я уже знаю достаточно. В таком случае просветите меня, а то я до сих пор понятия не имею, в чем дело и какой мотив у убийцы. Это какой-то извращенный ритуал. Ты видел эти ожоги? Глаза, дыра на месте сердца, обжигающая кислота. Все крутится вокруг огня. Вечного огня. Надо бы смотреть труп еще раз. Ты знаешь, как его звали? Фабиан Мейер. А я Губер Трейк, Корнер. Пришел сюда провести аутопсию, но вижу, Йоахим, что ты меня выручил. Как всегда, лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других. Кто это такой? Студент, третий курс. У меня к тебе несколько вопросов. Ладно, слушаю. Только быстро. А то преподобный Натаниэль как раз пришел с инспекцией. Сейчас он будет здесь. Где нашли тело плотника? Это важно. Вы ведете следствие, как увлекательно. Он погиб в собственной мастерской, к югу от рынка. Сразу у ворот на застеньке, где напали на эту бедную трубодурку. Весь город об этом судачит. Возвращаясь к плотнику. Тело привез Евстахий, наш сборщик останков. Можете с ним поговорить, я только что его видел. Он за углом около. О, мое почтение, ваше преподобие. Что это за люди? Я, кажется, ясно сказал, никого не впускать. Ни под каким предлогом. Я знаю, но. Это друзья покойного. Они хотят забрать тело. И речи быть не может. Выведи их отсюда. Немедленно. Как пожелаете, ваше преподобие. Господа, прошу за мной. Вам придется выйти другим путем. Почему ты нас прикрыл? Я прикрыл себя. Если бы преподобный Натаниэль вызнал, что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения, у меня были бы неприятности. Но ты об этом не подумал, Йоахим, правда? Как всегда. Нет, ну, может, я и не одобряю вашего самоуправства, но я тоже хочу, чтобы убийца кончил жизнь на виселице. Так что, если я что узнаю по этому делу, я дам вам знать. Угу. Спасибо. Бы сказать что знаешь корнера может мы бы избежали прогулки в каналах я его знаю и поэтому избегаю вот и все на эту тему не настаиваю благодарю дело не в том что я что-то скрываю просто это старая рана и она еще не затянулась Что будете делать теперь ниточек много мастерская этого плотника сборщик тел который его нашел и где напали на Пресциллу. и чем заняться. У меня тоже. Боюсь, я должен возвращаться в больницу. Но буду держать за вас кулаки. Я с тебя глаз не спущу. Ох уж это молодежь. Хуже, чем моя.